За что мы пьем, за что мы пьем, Да не за праздничным столом, За то, что в жизни не сбылось, За запах, где волос, За те места, где небо, крыша, За телеграмму, за муж вышла, За марш бросок, глухие стоны, И за десант. прыгал в рампу самолета, как кричал мне прапор, проклятая что-то. Помню, как лежали сутками в болотах. Так давай же выпьем за парней, что в стропах. За что мы пьем? За что мы пьем? Да не За запах девичьих волос, За те места, где небо крыша, За телеграмму, за муж вышла, За Марс просон, стоны И за десантные вагоны.